Как вам вид, господа? Прямой на море завораживает, да? Именно на этом месте будет располагаться коттеджный поселок на полутора гектарах, который называется Долина Императоров. И вместо того, чтобы сейчас вам это все рассказать, я вставлю вам сейчас видео-презентацию, в которой очень все подробно рассказано, а после этого мы с вами поговорим, для чего это все подходит. Смотрите. Сочи – один из самых привлекательных городов России для вложений в недвижимость. Частная недвижимость всегда была одним из самых надежных объектов инвестиций. Наши коттеджи это уют собственного дома, который органично вписывается в прибрежную морскую инфраструктуру города Сочи. Гармоничная и спокойная атмосфера способствует безмятежному отдыху и жизни у моря. Все это идеально подходит для покупки домов и земли на этапе возведения поселка, поскольку их стоимость растет за счет активного развития инфраструктуры города и района. А приобретая дом в поселке премиум класса «Долина императоров», вы совершаете выгодное инвестирование в недвижимость. Стоимость этих домов всегда растет благодаря локации и изысканности, которую дарит технология современного строительства и спрос. Многолетние растения и деревья, ель, можжевельник, сосна превращают территорию комплекса в современный уютный парк. Территория поселка полностью благоустроена. Живописные виды никогда не повторяющихся рассветов и закатов над морем ежедневно ласкают взор. Строительство коттеджей ведется соблюдением всех действующих норм и правил. Застройщикам обеспечивается получение исходно-разрешительной документации на каждый коттедж. Закрытая охраняемая территория каждого коттеджа с видеонаблюдением прилегающих улиц обеспечивает безопасность жителей каждого дома. Каждый коттедж — это три полноценных этажа с личным лифтом марки «Коне» — 300 квадратных метров. расположенные на земельном участке от 6 соток земли с прямым видом на море. Свой подогреваемый бассейн Infinity марки Палада, с размерами 14 на 5 метров и индивидуальное ландшафтное озеленение участка. Каждому коттеджу подведены центральные коммуникации. Газ с двухконтурным котлом фирмы Bosch, Электричество 25 киловатт. Вода 1 кубометр и полноценное водоотведение. Долина императоров — это не просто дома, а сообщество успешных, и состоятельных людей. Вы посмотрели только что презентационный ролик. Согласитесь, выглядит это все действительно хорошо и концепция, ну, действительно завораживающая. На мой взгляд, именно эти объекты недвижимости будут рассматривать именно эти коттеджи люди, которые приезжают в Сочи на ПМЖ, которые хотят Любоваться действительно хорошими видами на море Любоваться закатом И наслаждаться жизнью в комьюнити Которая будет создаваться по соседству Здесь у вас будет бассейн Infinity, Которая будет создавать именно атмосферу Что вы плаваете в самом море Потому что до моря здесь как бы ну, 150 метров Но оно там внизу находится Да и на самом деле ездить вы туда вряд ли будет И не обращайте внимания что здесь обрыв Ребята вкладывают огромные сейчас деньги В противоползневые работы 300 свай сейчас заложено на два дома На два дома то есть, вряд ли что-то куда-то... Все идет по строгой технической документации, так, чтобы ничего никуда не уехало. Все с соблюдением рельефа местности. Сам дом будет находиться не здесь. Вот, в принципе, площадка. 6 соток земли. Будет стартовать 2 дома. На сегодняшний день минимальная цена 150 миллионов рублей. Как только два дома продается, цена увеличивается на 20 миллионов. То есть, сейчас можно купить за 150. В дальнейшем это можно будет купить от 170. Мы сейчас с вами еще зайдем, посмотрим макет как он выглядит. И хочу, наверное, еще сразу отсюда сказать, что все это оформляется по договору купли-продажи. Вы покупаете землю с полной стоимостью, регистрируете в Росреестре и также сразу оформляете договор подряда. То есть документально это все выглядит вот так. Под каждой виллу у нас располагается 6 соток земли. Я предлагаю именно пройти сейчас к макету, поговорить, как это все будет выглядеть и там уже поговорить про площадь, потому что есть некоторые бонусы. Вилла выглядит вот так. Она у нас 1, 2, 3, 4... Пятиэтажная, можно так сказать, но при этом 300 метров именно площади фокусируется у нас на вот этих трех этажах. Есть стоколь, который не учитывается, и есть летняя терраса, которая также никак не учитывается. Огромное плюс вообще, что здесь есть лифт панорамный с видом, кстати, на море, который может привести вас в любую точку вашего дома, что на террасу, что на стоколь, что в спальню, куда угодно. Все, что вы здесь видите именно вот в этом исполнении, будет так и сделано. Сам дом будет в Черновом. А вот эта вся территория именно по ландшафту будет сделана так, как должно быть. Бассейн Инфинити, то есть вы будете плавать, у вас будет открываться прямой вид на море, будет создаваться ощущение, как будто вы там и находитесь. Здесь у нас костровище, зеленые такие зоны. И с обратной стороны у нас парковка на три машины. Можно сделать будет какой-нибудь навес. И еще, кстати, огромный плюс. Вот есть у нас дом в разрезе. Под каждым домом Находится еще 250 метров технических помещений. То есть здесь это не видно, но какие-то кладовки или еще что-то там можно будет сделать, что-то хранить. И к каждому дому идет в придачу и в винный погреб. Но мне кажется, что для такого формата недвижимости это действительно необходимо. Вот такой объект на сегодня можно купить от 150 миллионов рублей. Два продается, цена увеличивается на 20 миллионов. И самый кайф все-таки это, конечно же, вид на море прямой для того, чтобы встречать рассвет, провожать закаты, и просто наслаждаться именно жизнью с такими потрясающими видами. Мне больше нечего рассказать, я думаю, что он многих из вас зацепит, а многим из вас он будет интересен, это действительно хорошее место для жизни, там, где вас никто не будет трогать. Создается хорошая комьюнити, хорошие виды, хорошие материалы, качественный застройщик и действительно качественный объект, которым будет приятно владеть, на сегодняшний день от 150 миллионов рублей. Господа, ссылочки у нас указаны все внизу в описании к этому видео. Пожалуйста, переходите, и мы назначим вам менеджера, который вас более подробно по всему этому проконсультирует. И если вам никак вдруг вообще не зашел этот, именно этот проект, то хочу также обратить ваше внимание, что внизу по ссылкам в описании вы найдете наш телеграм-канал, куда мы выгружаем срочные предложения. И также там есть группа ВКонтакте, где вы также сможете найти срочные предложения на недвижимость в Сочи. И также посетите наш сайт, который также есть внизу в описании. Там есть абсолютно другие дома, другие виллы, которые вы тоже можете рассмотреть. На этом у меня все, господа. Приятных видов из ваших окон. С вами был Макс Трепьев. Вам всем удачи, хорошего настроения.